Я смотрю, но мне ничто не помогает Смотришь монитор, как пустоту, а в сердце словно камень Будто бы сама система вскоре мне же предлагает Подписаться ниже и поехать на Акаме. Это вроде бы пустяк, я пойду туда скорее Там найду себе друзей, увижу сенпай поскорее В кармане пропуск Это мой трофей, встречу с волонтерами и побешу их, хей hey! Я месяц завязки и смотрю ей ой ай. Врываюсь на пати, ну и где мой симпай? Плевать кому и сколько лет, что меня не ждали? Достану камеру я и всех сниму на акаме. Эй, детка, твой мобильник в кармане? Подпишись на Лемнифокс канал и ты будешь за ней. Чую между нами может прозвучит и дико, но как насчет заценить вместе мое кино? Где? Где ты, симпай? На акаме ты ходила, сейчас потерян рай, где? Где твой Банкай? Потерялся ты совсем, я ищу тебя, ты знай. Где? Где твой Кавай? Ты ведь поки мне дарила, сейчас потерян рай. Где? Юрий твой рай, но ведь я твоя, бесётся, ну а ты-то где, Симпай И вот проходит время, я стою одна, и ищу симпай где-то хоть обошла, вязал. Держу печеньку, микрофон, ну и камеру с собой. Эй, красавчик, стой, мне нужно видео с тобой, этот взгляд правосудие рассвет ради тебя готова делать видео но нет но увы уходит он будто зовут меня его Погулял погуляла бы, я с тобой камень с дизлайком ты отстой ты мой блог. я не пытаюсь утрировать ради тебя готова что угодно сфотографировать хватит выркать на меня я не совсем лисица но ты же можешь мне когда-нибудь потом пригодиться. где где ты симпай на камень ты ходила сейчас потерян рай где Твой Банкай потерялся ты совсем, я ищу тебя, ты знаешь где? Где твой кавай? Ты ведь поки мне дарила, сейчас потерян рай, где? Юрий твой рай, но ведь я твоя, бесед за ну, а ты так где, симпай? Поздний час уходит все, и даже Джеди на столах все остатки от моти конфеты. Что такое, в чем проблема, а уйти домой со мной Сложно достучаться до того, кто Луки перед собой. И тут нашла его, но я совсем устала. Уж лучше бы осталось с мангой дома, с мамой. Он допозднать что фанфы, на время не посмотрел. Теперь со мной, его и смотри, раз уж ты проглядел. Где? Где ты, всем на акаме ты ходила, сейчас потерян рай. Где? Где твой банка и потерялся ты совсем, я ищу тебя, ты знай. Где? Где твой кавай? Ты ведь поки мне дарила, сейчас потерян рай. Где? Юрий твой ведь я твоя, бесится, ну а ты так тебе симпай.